Я снова рад вас поприветствовать, дорогие друзья Таймфактор против косы Смерти матч на вылет из турнира Но вылет произойдет уже немножечко приятнее, чем все команды, которые вылетали до этого Ибо проигравшая команда в этой встрече займет третье место и получит тысячу рублей призового фонда на свою команду Почему так произойдет, поговорим немножечко позже Сейчас у нас пистолетка, и таймфактор начинают ее в обороне. Достаточно стандартный поджим в исполнении ТФ на миду и непосредственно врыв в малый квадрат. Ну, а коса смерти, в общем-то, к такому раунду готовы. Тем не менее, с небольшими проблемами все-таки размениваются-то они не в плюс. Но бомба есть у Эвольверса. Эвольверс, к слову сказать, мог бы сейчас попытаться выйти на точку А, но... Не стал рисковать, я решил все-таки сыграть вместе с тиммейтом. Ничего себе, хедшотчик какой. смог машин Отличный хедшот. Минус Шатырюга. И 2 в 2. Каспер ставит хедшот смог машине Тот самый Эвольверс. Последний. У него 100% лайфбара было до момента, пока в него не выстрелил. Один из игроков обороны. Какой хедшот по таланту? Один на один с Каспером. И здесь 57. Господи, и здесь. 57% у Каспера и 31% у Эвольверса непосредственно. Ну, начинаю... о Uh, начинаются какие-то Mind Games, дамы и господа. И в результате это все-таки 1-0 в пользу косы смерти. Отличный хедшот от Эвольверса на бешеной, дальний сумасшедший какой-то дистанции. Ну, круто. Прям рели really круто. Uh, начало положено, и коса смерти открывают счет в этом матче. Составы: Эвольверс, Смокмашин, Машин, стафян, Годнес и Шоки с этого мира. В составе косы смерти, ну а у таймфактор это Шатырюга, Иск, Каспер, Денис, Дракон и Талант. Очередной размен, как обычно, на котах, но, естественно, естественно, при наличии даже хотя бы каких-то девайсов, команда коса смерти не будут смотреться как ребята, которым просто нечего делать при выходе. Начало, опять же, воодушевляющее, антиэкономический раунд также взят, как, собственно говоря, и пистолетный, поэтому проблем у косы, очевидно, пока что нет, но... Зная команду Time Factor, это, по сути, тот самый коллектив, который эти проблемы могут создать практически в любой момент. Это важно. Здравствуйте, люди. Александр, добрый вечер. Радо, приветствую вас тоже. И вам всего хочу пожелать хорошего! Вот это я теперь в шоке. Вот он в шоке с этого мира, а я в шоке э, с того, какой же божественный спрейдаун он сейчас продемонстрировал в зигзаге. Если что, опять же... В шоке, это скала. А, все, все. Давайте тогда лучше скало его все-таки будем называть. Я просто еще до сих пор пока не привыкну, что это скала. Хотя Бесик мне уже как бы говорил, что это скала. И, собственно говоря, я типа должен это был знать. Но я это все забываю, потому что не так часто вижу косу смерти а, на своих трансляциях, как хотелось бы. Uh, минус по Шатырюге. Отличный хэдшот сейчас вешает он своему сопернику, находящемуся на подсадке. Его позицию, кстати говоря, идут принимать сразу три игрока обороны. Но стафик кстати, не стал менять своего uh, товарища на этой точке. И в результате, после кучи выброшенных дымов команды Таймфактор, лично я бы, наверное, может подумал о перетяжке на точку Б. К слову сказать, коса смерти именно так и пытаются закончить этот раунд. Начинают шуметь на точкой. Под точкой Б, прошу прощения И минус от смог машины, но Иск умудряется забрать Скалу и в результате бомба Ой, прошу прощения, годноса И в результате бомба не встает Но еще один минус И, в... господи, третий, четвертый минус от Иска Вот это приемочка точки Б Дамы и господа, последний минус за талантом И это 3-1 Первый же девайс на раунд у команды Таймфактор Вылетает из пушки Да прям в команду Коса Смерти Саша, дорогой, привет, чатик, всем вечер добрый. Витя, привет, и тебе тоже огромнейший, огромнейший, и еще раз огромнейший. Здравствуйте, я новенькая, и что КС 1.6 в 2022 году. нас приветствую тебя, и да, играют, играют еще как, и даже турнир проводят. Любительские, конечно, непрофессиональные, но все-таки играют. Эвольверс с Шитерюгой где-то там на меду начали перестрелку, ну а как вы видите, в малом квадрате в результате эта перестрелка и закончилась. И закончилась она, кстати, перевесом команды Таймфактор в одного человечка. Не так уж, в общем-то, и много, но справедливости ради и одного игрока может хватить для победы в раунде, а больше, в общем-то, и не нужно. Писк, пытается в дымах насканировать сейчас своих соперников. И все-таки замечает скалу. Но скала проворена и делает даблкилл. Дамы и господа, теперь команда коса смерти на этот раз уже в большинстве. И завершающие два минуса за авторством товарища Годнеса. 4-1. Не отпускают коса смерти своих соперников далеко после взятого девайсного. И это, в общем-то, похвально. Это похвально. Почему? Потому что только так и должна играть атакующая сторона, на мой взгляд, в рамках данной карты. Ну, а теперь таймфактор с диглами. И это, в общем-то, как я всегда говорил, достаточно опасная команда на диглах. Ну, вы сами видите, какие хедшоты прилетают порой игрокам атаки от таймфакторовцев. Ну, опять же, при всем уважении к обеим командам. И от косы смерти хедшоты тоже можно ожидать, будь здоров, какие, потому что ребята там тоже достаточно сильные. Все-таки напоминаю вам, коса смерти виновники того, что тайм-фактор оказались в нижней сетке. И, собственно говоря, по небольшим недоговоренностям и непонятностям, коса смерти сами тоже полетели в нижнюю сетку. Но не в результате игры, а в результате технического поражения. Стафян вырубает Дениса Дракона. Здесь флешка на мидл, ну такая прям себе флешечка на мидл, которая скорее помешала выходу скотов, но... Что имеем, то имеем. Иск последний. И зная, что иск сделал в предыдущих раундах. 4 минуса. Я бы сейчас не был ни в чем уверен. Два фрага-то он все-таки выдает. Ну, ту ту ту ту ту Жесткий. Очень жесткий скала. И замечательный хэдшот. 5-1. Когда гранд -финал? Ну, вот Бесик здесь говорит, что, скорее всего, послезавтра. Ну, еще пока неизвестно на самом-то деле, да, когда будет э, гранд-финал. Вероятнее всего, он должен пройти в пятницу. Но сможем ли мы его в пятницу посмотреть? Вот здесь, конечно, вопрос куда более интересный. Может такое получиться, что мы будем смотреть этот матч, к сожалению, опять же, не в пятницу. Сод сильно начали, конечно, но я согласен, да, опять-таки команда Сот умеют пользоваться сильной стороной, но, вернее, немножечко обновленный состав Сот умеет пользоваться атакующей стороной, потому что, я думаю, внимательные люди прекрасно знают, что коса смерти практически всегда имели какие-то сложности с атакой практически на любой карте. Ну, сейчас заход через Мидл, такой достаточно стратежный раунд от скала. Ну, мне кажется, здесь плюс мораль или что? Уничтожение команды Time Factor Это всегда очень и очень необычно и очень интересно Потому что привыкнуть к такому нельзя, учитывая, что команда ТФ Все-таки, на мой взгляд, достаточно долгое время являлась сильнейшей командой в рамках ВК турниров Но вот теперь появились соды, которые готовы шатать, как говорится, твой дом труба И теперь пытаться стать самыми сильными И вот даже, кстати, Бесик говорит, что Стаффи вместе со Скалой очень сильно бустанули команду Коса Смерти в атакующем плане. Ну, не могу не согласиться. Действительно, энтри-фраги очень часто даются что Скалой, что вот, кстати, Стафянам. И по итогу, дамы и господа, размена таланта. Стафян к сожалению, представился, как говорится, но не в этом вся проблема. Проблема, естественно, в Смок-машине которому нужна флешка, под которой он должен выходить Ну, по идее, опять же, мы возьмем все идеально, да? Но идеально никогда не бывает Здесь флешки-то и не было, потому что Вольверс забрал Дениса Дракона Скала, тем временем, забирает таланты И оба игрока обороны находятся здесь под сотней 727 он же Иск, минус ас-дас-дас-дас-дас Он же Гуднес э, Сложно пока что привыкнуть к этому, но надо все-таки попытаться Иск вместе с Каспером а та минус от Каспера, ну, размены один-один, ай-яй-яй, не понимал иск, где находится и и начал его простреливать не совсем там, где нужно было это сделать, ну, а по результату уже седьмой отправляется в копилочку команды Коса Смерти, и мне интересно, что по-прежнему, кстати, глядя на счет, люди продолжают голосовать за команду Таймфактор в вопросе на Ютьюбе. Это замечательно, потому что это истинные, как говорится, болельщики, вероятнее всего. Тысяча процентов, что первое место будет ХК, потому что будет какая-то фигня, и Дэн даст техническое поражение их сопернику. Без обид, пишет Женя. Ну, я не знаю, Женя Малов может быть и прав, но я все-таки надеюсь, что нет. Все-таки надеюсь, что не прав. Стафян и... Годнес. И... Гуднес, в общем. И теперь уже, наконец-то, скала. Короче... Перечислять никнеймы команды Коса Смерти, которые делают фраги на точке, на мой взгляд, немножечко, конечно, бессмысленно. Ну, но... все-таки там каждый, кто туда заходил, кого-то убивал. Это здорово. Всем васап, удачи командам. Фукси или Факси. Приветствую. И вам приятного просмотра. Саша, чатик, поднимаю за вас. Бокал, не болейте. Виктор, спасибо большое. За вас тоже как-нибудь обязательно поднимем. Ну что ж, десятый раунд этой встречи судьбоносной во многом для КС-комьюнити. Каспер убивает Скалу и Годнес отвечает минусом по э, иску. При этом при всем Каспер еще и находит возможность забрать Эвольверса. И далее за Эвольверса уже ответки не последовало от команды Коса Смерти. Шатырюга забирает смок-машину и остатки косы находятся в малом квадрате. Денис Дракон, какие тайминги, а? Ну, какие тайминги, дамы и господа, насколько вовремя он появился в спине соперников, что, в принципе, одним спреем смог сбрить сразу парочку э, визави. Ну а в общем-то, 8-2. Конечно, коса смерти уже при любых раскладах вещей станут победителями первой половины. Но Таймфактор должны бороться и забирать определенные еще какие-то раунды. Но не верю я, что Таймфактор не заберут. Ну хотя бы 5. Ну то есть даже окей, 10-5 еще может и проиграют, но не верю, что меньше. Даже, наверное, не то чтобы не верю. Скорее просто я такого не видел, поэтому хз-хз. Проголосовал за косу. Походу не зря, пишет Витя, но пока что все складывается именно так. Шотырюга минус смок машин, Стафян разменный фраг по иску, и теперь у нас 4 в 4 с попыткой захода на точку А, но попытка такая, типа, где гранаты, хочется спросить. Это, конечно же, первостепенный вопрос, потому что человек, вышедший и чекнувший с котов ä, позицию в сайде, почему-то не пользовался раскидом. При этом хитрецы, хитрецы из команды коса смерти раскачивают оборону команды таймфактор, и скала находится в зигзаге, а и Вольверс в малом квадрате. И куда, как вы думаете, пойдут э, игроки косы смерти? Правильно, на мидл не самая очевидная позиция, но в любом случае ребята на эффекте неожиданности пытались сыграть, но здесь талант. Но здесь талант. А талант, как я всегда говорил, талантливого человека видно, в общем-то, всегда отовсюду и везде. Что далее? Игра может и будет, ну так, ага, ага. А куда пропала лестница на Б? А, это баг ЛТВ, она, к сожалению, не отображается, но она там есть. То есть я понимаю, вы говорите об этой лестнице, да? Вот, вот здесь, которая, вот смотрите. Ну залезь! Залезь на лестницу, черт тебя дери! Подчинись! Не хочет, не хочет Ну, в общем, в общем, сам факт, что лестница там действительно есть Просто это, опять-таки, карта Тускана И есть неприятный баг ХЛТВ В котором порой можно увидеть все-таки пропавшую бомбу, например, на этой карте Ну, или пропавшую лестницу Бомба иногда тоже, к сожалению, не отображается, даже когда установлен Не знаю, в чем сложность Но, видимо, сложность в самой карте Талант вырубает Стафяна и тут же получает в голову Денис, однако талант забирает и обидчик своего товарища по команде. С численным перевесом Таймфактор продолжают двигаться в этом раунде и замечательный спрейдаун от Каспера приводит к победе в раунде команду Таймфактор. 8-4. Немного совсем остается до конца первой половины и поистине, конечно же, коса смерти... Отдают не совсем нужные раунды Потому как во второй половине Их категорически может не хватать Но будем Будем оптимистами. И каждый фанат своей команды пусть болеет за нее и никак иначе. Со снайперской винтовкой Смог открываться на мидл, но пока без минусов от него. Во всяком случае ему мешают дымы, а в это же время коса смерти открывают позиции на точке Б. Денис и Талант призваны на ретейк. Ну, Талант, кстати, уже находится на девятке. Пытается не пустить Боб Кэрри в сайт. Закидывает флешку и под эту же царскую флешку пытается пикать со соперниками, но соперники не позволяют. Денис Дракон, в свою очередь, врубает Стафяна и Талант. И Талант погибает, склеил ласт и талантище. Минус от Дениса Дракона, 7 хп остается у Дэна. И какой хэдшот! Дамы и господа, это 8-5. Таймфакторовцы делают какие-то нереальные вещи. Не то коса смерти расслабилась, не то таймфактор вспомнили, что самое время было бы в общем-то начинать уже играть чуть более серьезно. Кстати, хочу напомнить, что матч проходит на платформе fastcap.net, естественно при включенных геймгвардах, что максимально. <связать> Отличный пик от смог машины, замечательно Редко такое действительно можно увидеть Только на понимании позиционирования прицела Такое можно э, замечать в Counter-Strike но ну, просто богоподобнейший Примув, так скажем Очень здорово и очень пышно выглядел этот хэдшот Каспер наверняка, конечно, расстроен Но главное, чтобы не расстраивалась команда А таймфактор в целом А то не вытащат, потому что точку Б они потеряли А теперь ретейкать придется в меньшинстве ну, помолимся, как говорится, за команду тайм-фактор. Ретейк предстоит не самый простой, и скала открывается под тиммейтскую флешку, но этого недостаточно. Талант забирает скалу, и в спине оказывается у игроков обороны годность, которого тоже не хватает. 2 в два. Минус от Дениса Дракона, и Вольверс последний. 14 хп остается, игра на время, но нет... И его также убивают, дорогие друзья. Дефьюски-то имеются. Команда Time Factor вытаскивает практически мертвый раунд. И счет 8-6. Это просто богоподобнейшие раунды в исполнении обеих команд. То, как коса смерти в атаке открывают какие-либо позиции, то, как Time Factor пытаются, причем дефать эти позиции и ретейкать их в дальнейшем, но это уже говорит о многом, и это уже говорит о достаточно высоком уровне данного матча. Ой-ой-ой-ой-ой! Включена агрессия от команды Time Factor приносит, вероятнее всего, какие-то свои позитивные плоды. Правда, вот насколько эти плоды получатся успешными, смогут ли доиграть этот раунд до победного конца Time Factor За пока непонятно, Денис, что вот это поворот! Вот это засветил в дымок. Блин, просто волшебный матч. Просто охрененно, дамы и господа. Коса смерти выигрывает первую половину с минимальным разрывом в один матч -поинт. Счет 8-7. Привет всем, респект комментатору, мистер Салиев. Приветствую вас, спасибо вам большое. Приятного вам просмотра. Ас, да-с, да да да он же «Скала», нет, простите, он же, господи, как его, он же «Годнос». В общем, он, он и «Скала» как раз-таки вместе с Эвольверсом практически аннулировали весь раунд для команды «Таймфактор». Иск последний, три соперника, и этого очень и очень много для того, чтобы просто взять и выиграть «Сие». 9-7. Коса смерти вновь начинают с победы в пистолетном раунде, как это было в первом пистолетном, да, и в первой половине. Но пока что не очень похоже это на правду, да, ведь мы знаем, что коса смерти это своего рода как сборная России. Забили один гол и расслабились нахрен до конца матча. По результату сыграли 8-7 и отдавали раунды справедливости ради, как подметили в чате, сотые. То есть раунды, которые не должны были отдаваться, но... Ой-ой-ой-ой-ой, Стафян! Отлично по таймингам открывается и забирает сразу двушечку оппонентов. Но Денис с талантом умудряются дать размены и все-таки пройти по точку Б. Правда, важный вопрос, конечно, поставить бомбу. И бомбу здесь, к сожалению, для команды Time Factor не позволяют поставить абсолютно никак. 10-7 и коса смерти уверенно продолжают э, дальше шуршать по себе потихонечку. Так, что у нас там? Мне нравится ТФ, пишет Ахмал Акмал, во-первых, приветствую. А во-вторых, я очень рад, что вам нравится эта команда. Ну, команда действительно достаточно сильная. Так, что еще я не прочитал? Привет, как можно играть в FastCup? Как зарегистрироваться? Ну, вот такого вопроса еще не было. Как заходишь на сайт fastcup.net и регистрируешься, и все. Привет, Санечек, Клименко, приветствую. Очередная попытка захода на точку Б, но здесь скала просто не чувствует соперников. но это же и правильно, он же, черт возьми, скала. Огромная каменная субстанция. Годнес тоже особо как бы не ощущает присутствие таймфакторовцев. И вместе они вдвоем приносят одиннадцатый матчпоинт своей команде. И уверенно таймфактор проигрывает эту встречу пока что. Расстояние с одного матчпоинта уже начинает постепенно э, доходить до... Четырех. То есть, оно растет, и растет не в лучшую сторону для коллектива Time Factor. Матч чуть более чем принципиальный. Здесь, конечно, сказать вообще ничего иначе нельзя, но. Попытка от Time Factor расквитаться с соперниками за тот самый матч в четвертьфинале верхней сетки. Ну, и пока что не самая успешная попытка, к сожалению, но. Выход на точку А, и вроде бы как коса смерти его должны были сдерживать, но какие-то локальные перестрелки на миду, локальные перестрелки на котах все-таки привели к поражению в раунде. 11-8. <coughs> Простите, дорогие друзья. Так, и Теска Винер, приветствую. Приветствую, приятного просмотра также хочу пожелать. Как-то вы бесшумно, словно рысь, подкрались к нашему эфиру, сегодня. Внезапно. Приветствую вас. Две же катки сегодня опоздал чутка. Денис, приветствую. Нет, к сожалению, сегодня одна катка. И почему одна катка, я вам сейчас как раз таки и объясню, потому что, возможно, многие не в теме. В, след в начале следующего раунда дам вам всю исчерпывающую информацию. Годнес uh, забирает иска. Каспер дальний размен по сопернику. И здесь из-за флешки, которую держал в руках Каспер, не успел забрать еще одного. Игрока обороны. Последним остается эволюверс. Его сбривают и джиджишчика. В общем, дамы и господа, это один 9 И я быстренько попытаюсь ввести вас в курс дела, насколько мне позволит моя дыхалка. Итак... Команда Rising Esports в рамках четверти финала, к сожалению, отказались от игры с косой смерти. И в результате мы с вами почему, собственно, и смотрим-то полуфинал нижней сетки. А все потому, что Rising получили техническое поражение и заняли то самое... Э, неприятное пятое место. И, в общем-то, могли бы посмотреть с вами финал нижней сетки, но финал нижней сетки тоже не можем посмотреть в результате технического поражения команды One Hall. А почему? А потому что была передача аккаунта третьим лицам. Все это очень и очень неприятно, но One Hall заняли четвертое место и, по сути, матч, который мы с вами смотрим сейчас, является матчем за третье место. Победитель в этом матче сыграет с командой хайрат Киллер в грандфинале, ну а проигравшая команда Заберет тысячу рублей. Успел за один раунд вам все рассказать. Надеюсь, вы будете рады тому, что я вам все это дело а, все-таки рассказал. Хух. Э, ну что, так дальше. Кстати, на фасткапе постоянно лаги и фризы. Хорошо, что на ХЛТВ не, это незаметно. А, да, в этом, конечно, большой плюс. Потому что с лагами и фризами смотреть было бы просто невозможно. Ну что ж, 11-10. Разница, кстати, снова сократилась до одного матчпоинта. И очень хочется, в общем-то увидеть, Чем же закончится этот матч. Безусловно, мы это с вами и сделаем. Мимо нас концовочка матча не пройдет. Но вопрос, вот в какую пользу этот матч завершится, пока не ясно. Все-таки у таймфактор сильная сторона, но коса смерти в обороне. А в обороне у них, в общем-то, проблемы как таковые не всегда появляются. Как вы видите, размениваются. Они, во всяком случае, очень толково. Стопян! Даблкилл и талант последний. Отличный хэдшот по скале, но нужно забрать еще пару оппонентов. А пара оппонентов это всегда очень и очень непросто. Стафян вырубает таланта и не удается победить в данном раунде как минимум. 12-10 на табло, коса смерти продолжают уверенно вышагивать победной поступью, так скажем, к... Гранд-финалу, ну а тайм-фактор пытаются пока что им вставлять только лишь палки в колеса, увы, здесь пока тайм-фактор не выглядит как команда, которая побеждает в этом матче, скорее как команда, которая старается догнать. Неплохая хае в перспективе Было бы там хотя бы пара соперников Но под одного легла она, конечно, достаточно косо В общем-то, талант потерял 21 хп И, естественно, таланты этим самым спровоцировали Вступить в перестрелку с котами В то же самое время Игроки атаки, как вы можете заметить Где-то курсируют под скрипом То есть сейчас будет у нас здесь диверсия И не зачекали, черт возьми, скалу Вот вам и диверсанты, елки-палки Смок машины Стофян еще по минусу Ну и заход Ёма-народ! Он стрелял во врага через своего тиммейта! Пей своих и чужих одновременно! Вот это комбо! 13.10. Ну, благо, что на фасткапе отключен френдли фаер и стрельба по своим урона не наносит, но это так или иначе выглядит всегда забавно, черт возьми. Ну, я просто не понимаю, почему на фасткапе отключили френдли фаер. Для меня лично это загадка. Я считаю, что он должен быть включен, потому что раньше, в эпоху Counter-Strike 1.6, когда она была все-таки профессиональной киберспортивной дисциплиной, он всегда был включен. Ну, я что-то не очень видел много моментов, когда ты типа на войне стреляешь в товарища, в общем-то, в своего, а ему по барабану он дальше идет воевать, как бы. Так, в общем-то, не работает. Где же реализм и реалистичность? Денис Дракон врубает скалу. Стафян все-таки смог перестрелять таланта. Ну и ретейк, на который отправляются игроки косы смерти. Денис вновь мешает команде выбивать. И все-таки выбивание останавливается. По итогу это 13-11. Назда. Назда. Наздря в ноздрю конечно же, идут коллективы. Разница вот не превышает, по сути, с момента, как Time Factor взялись за игру. В первой половине они проигрывали 8-2, и после этого сыграли 8-7. То есть винстрик в 5 матчпоинтов, далее проиграли пистолетку и так далее, но с момента, как у них начался винстрик, команды идут прям нога в ногу. Сейчас у косы смерти с деньгами беда. И, как известно, когда у игроков обороны нет денег, они, как правило, просто пытаются пушить соперников вооруженные диглами, юспами, ну, кто, в общем-то, с чем. По результату же мы видим с вами. Простите, не туда прибавил 13-12. Насколько я знаю, в турнирах особенно. А, простите, насколько я знаю, в турнирах, созданных именно администрацией фасткапа, Friendly Fire включен. Вполне себе возможно. Охотно в это верю. Uh, ну, типа, КЗ. В любом случае, я вообще не понимаю, зачем выключать френдли файр На миксах, на турнирах Я считаю, он должен быть включен Ну, это, конечно, мое мнение Я, возможно, не прав Возможно, это мнение, так скажем, человека, который просто может в ногу со временем идти, не желает Но я считаю, что не стоит такие новшества uh, вносить в игру Денис Дракон. Блестящая информация. Блестящая игра по информации, прошу прощения, от товарища по команде. Но, к сожалению, вы сами можете заметить, да, даже невзирая на то, что инфа все-таки прошла, и хоть как-то хоть где-то игроки атаки получили возможность сыграть от инициативы, увы и ах, раунд заканчивается поражением. 14-12. Насколько я знаю, винер отлетел от первого же противника на турнире один на один. Я бы, кстати, наверное, тоже отлетел. Ну, потому что я не играю в КС, логично. Логично я не конкурентоспособен в этой сфере. В миксах обычных многие будут катки руинить просто. Я понимаю, да, нет, бесик, понимаешь? Я знаю, для чего это добавлено, но я не приветствую это. Вот в чем проблема. Вот такая вот история Я вот о чем То есть я понимаю, что да Чтобы не было специальных тимкилов Чтобы не закидывали гранатами друг друга Хотя гранаты, если я не ошибаюсь И так друг другу урон наносит Ну, в общем, да, чтобы ты не мог застрелить своего товарища Как бы, ну уж в таком случае Автокик какой-нибудь прописали бы э, Умышленно начал стрелять В товарища по команде Или нанес какой-то определенный урон и все Кикнул с матча Даблкил от Стафяна на приеме точки. 2 в 2. С одним хп находился Шатрюга, но его, к сожалению, обнаружил Стофян. Стафян очень быстро расправился с соперником. но Опять-таки, там один хп. Как бы можно было бы его убивать долго, вот это мне не ясно. Ну и иск. Умудряется пробежать в точку. Но бомбу не ставит. Ни хрена себе вот это хедшотище по Стафяну. 7 хп остается у Иска. Грубейшая ошибка от косы смерти, дамы и господа. 14-13 вот к такому счету приводит эта самая ошибка. Не до килл, так скажем. Суть в том, что я тоже отлетел от первого, пишет Гай Модис. Вот так вот, вот так вот. Главное друга патролить. это дело святое. Ну что ж, у экономики команды косы смерти нервишки не сдюжили. В итоге нет денег, нет ничего, ни девайсов, ни хрена. Никаких перспектив на победу, есть только лишь перспективы сравняться со своими соперниками. Как вы понимаете, сравниваться сейчас косей, наверное, не очень бы хотелось. Но ничего не поделаешь. Калаши это калаши, а юспы с диглами не всегда котируются против подобного закупа. Стофянов наказали, следом за ним наказали также и скалу. И как результат, я уже говорил вам, да, команды сравнялись. 14-14. Совсем капелюшечка. Вот прям чуточку-чуточку остается до конца основного времени, дамы и господа. Самое время сделать ставочки. Будут ли елки-палки допы? Потому что нам осталось отсмотреть всего два раунда в основном времени. И при любых раскладах вещей эти два раунда будут последними. Но... Либо они последние и мы заканчиваем на сегодня Либо они последние, а потом еще допы Вот так вот И Но, собственно говоря, коса смерти экономику восстановили Правда, конечно, достаточно посредственно Дефьюз киты, что такое, команда просто не знает Но логично, потому что там попросту нет денег на эти самые дефьюз киты Давайте смотреть Три мки и два фомаса Бай, в принципе, ну сносный не сказать, что замечательный. Вопрос, конечно, по контрраскиду, что присутствует у атаки. Прошу прощения, у обороны. Ну и, конечно, да, Стафян все-таки после того, как пострелял, наверное, позицию стоило бы отдать. Три в три. Попытка давить точку А от таймфактор, ну, может быть, будет успешный. Вопрос, не стоит ли оттянуться немножко назад. Каспер, минус скала, ох ты, за одну секунду... Заканчивается этот раунд, дорогие друзья. И это 15-14 матчпоинт в пользу Time Factor. Для победы в этом матче команде Time Factor необходимо взять всего-навсего один раунд. И они окажутся в гранд-финале. Но если коса смерти сейчас выиграют 30-й раунд в этой встрече, то допы и никаких преждевременных отправлений в гранд-финал не произойдет. Ну, и, к слову, да. Стрелять особо в косе смерти не с чем. Но, но, все-таки, счет настреливают. Иск-то без головы остался. Но, правда, убил э, Годнаса, что не очень хорошо. Смог машин. Запушил соперника, вырубил Иска. Ой-ой-ой, Стафян! Стафян! Ну как же так, Стафян! Скала вроде бы компенсирует ошибку товарища по команде. И еще и на подобранном калаше забирает Каспера. Денис Дракон остается в соло. 9 хп в его распоряжении. Какой чудовищный хэдшот по скале. Елки-палки. Два соперника остается. И. <coughs> Что это было? <coughs> Они просто перекидываются пушками специально, чтобы, типа, ну, типа, я здесь. Эй, Выйди, посмотри, я здесь. Байтит, короче говоря, Денис на себя внимание. Но байт получается достаточно такой себе. Потому что никто из игроков обороны Очевидно, на этот байт и не должен был повестись Как итог 2 хп 9, прошу прощения, показалось 2 хп Но нет, 9 хп было у игрока Атаки Ой, простите, команды же не меняются Ну что ж, дорогие мои друзья Это 15-15 и это Овертаймы Каса смерти и таймфактор Второй матч играют в рамках этого турнира Друг с другом и второй матч играют Овертаймы Вот такая вот Делюга, выражаясь не самым, конечно, цивилизованным языком, но все-таки такая делюга у нас сейчас происходит. Очень интересный матч, очень захватывающий, ну и, собственно, теперь победителями станет та команда, которая заберет 19-й раунд, ну а при счете 18-18 очередная серия допов, как всегда, все сказал, все замечательно. Хаешка от Скалы минусует Иска. и такие минусы всегда неприятный, типа, с тобой даже никто не перестреливался, ты бы ведь мог и перестрелять, но когда ХАЕшка прилетает под ноги, тут уже ничего не сделаешь. Под ноги смотри-не смотри, а от ХАЕшки не убежишь. Шатырюга вместе с Денисом. С Денисом? Как-то я по интересному назвал его. В общем, драком а, остался вместе с Шатырюгой. И, кстати, вот, кстати, Денис открывается на мидл очень-очень и результативно. Делает даблкил, но его тиммейт, к сожалению, открывается менее результативно на коты, да и сам Денис, к несчастью. Погибает в перестрелке со Стафяном. 16-15. Первый раунд первой серии первой половины... Вернее, первый раунд первой половины первой серии овертаймов остается за косой смерти. Для них, конечно, с точки зрения экономики, это огромный плюс, потому что если они бы его не взяли, давайте будем объективными, к третьему вполне себе могли закончиться деньги. Ну, опять же, зависит от того, что и как часто будут покупать игроки обороны. Но по большей степени всегда можно ошибиться. Как, например, сейчас ошибся Скала. Да, энтрифраг это, конечно, замечательно, но не ценой размена. Иск остается последним в результате всех... Хитрых и не очень хитрых действий от Time Factor. Раунд, к сожалению, уплывает вообще практически без боя. И уплывает он куда-то в далекие-вдалекие в далекие, не самые интересный, так скажем, берега для коллектива Time Factor. В общем-то, этот счет, конечно, душу не греет. Ну, последний раунд, а далее смена. Коса смерти должны, по идее, забирать 18 -й. Там кураж, бомбеж и все дела. Таймфактор. Я думаю, могут немножко подустать, потому что все-таки они все время догоняют, а это значит нужно всегда потеть. И это, как ни крути, будет негативно сказываться на В центральной нервной системе игроков. Они будут чаще ошибаться. Стафян! Стафян просто бесподобен! Трипл-килл на приеме меда, пытается переспрячь четвертого, но не тут-то было. Уж все-таки пора и честь знать, как говорится. Проход на точку А абсолютно на 100% успешен и... Реализован от команды Time Factor, Но вопрос, конечно, постановки бомбы. Бомбы-то у ТФ-овцев нет. За бомбой надо сходить и поставить. И это только малая часть того, что предстоит сделать команде ТФ для победы в этом раунде. Ведь еще нужно и перестрелку выиграть. Ну, флешка на мидл. Под эту флешку, собственно, может сработать шатырюга. И, в общем-то, дистанция между точкой и бомбой постепенно начинает сокращаться. А игроки косы смерти же в это время... Думают, дорогие друзья Что это точка Б Но совсем нет На самом деле все намного проще Таймфактор просто все это время пытались Зайти на точку А И очень долго Но тем не менее все-таки достигли своей идеи Реализации своей идеи Но посмотрим, как проведут раунд в дальнейшем Конечно, такое ретейкнуть будет непросто Учитывая, что нет гранат Но главное не ввязываться в перестрелки по одному Действовать нужно, конечно, тимплейно и... И... вот он тимплей, который, к сожалению, не приносит ничего. Ровным счетом ничего. 17-16, итоговый счет первой... половины первой серии овертаймов. В косе смерти необходимо взять два раунда для того, чтобы стать победителями. Команде таймфактор в обороне нужно забрать все три. И в том случае, если тайм-фактор заберут два раунда, а коса смерти только один, э, мы с вами увидим вторую серию допов, что будет вообще еще более... Э, как там это говорилось где-то, если я не помню. Э, вернее, не если я не помню, если я не ошибаюсь. По-моему, э, в американском... Пироги, если я не ошибаюсь, использовали слово фильдипердозно или фельдипердозно, как-то так. В общем, мне очень нравится это слово. И вот оно сейчас очень здраво описывает этот матч. Он действительно просто бомбический и интересный. Саня, ты Александр. Спасибо большое, Витя. А <с> а куршет. Курш куршет. Куршет. Хуршет, наверное, правильно так, да? Саня, ты тигр Спасибо, но давайте не будем все-таки проводить аналогии Кто я? Я Саня, я комментатор Я, я, в общем-то, я, я, я, я здесь Иск Вырубает смог машину, размена не последовало Потому что хитрый иск вышел, в пиксель чекнул Сделал минус и убежал Вот, в общем-то, именно такие аркады Чаще всего и приносят какие-то Плюсовые Итоги для коллектива. Главное, все-таки осторожность. Ну, прокидка, кстати, очень интересная и очень хорошая от команды Коса Смерти. Но правда она не совсем сработала. Стофян, к сожалению, погиб. Однако Годнес все-таки за счет этих флешек успевает зайти, сделать два минуса. Также ему подыгрывает Эвольверс с Меда. И все. Теперь риску предстоит выбивать, а выбивать-то будет очень непросто, да? А выбивать-то будет очень непросто. Дымы лежат, и на эти дымы Годнес. Отвечает очередным спрейдауном и приносит восемнадцатый раунд своей команде. Саня, желаю тебе удачи. Инс. Спасибо большое. В пиксель чекнул. Зы. Зы. Uh, многозначительно. <laughs> я не думал, что я просто... Мой мозг сломается от двух букв всего-навсего. Зы. <смех> <смех> Ладно, дамы и господа Смотрим за очередным раундом Кстати, смог машину... вырубили Вырубили И ответа не дали То есть коса смерти пока в меньшинстве Ну, один раунд-то, по идее, в атаке Уж, наверное, должны забирать Хотя, конечно, таймфактор, опять-таки В предыдущий раз сделали винстрик 7 матчпоинтов. Че уж тут... Не в 7, в 5, простите. Че уж тут удивляться, что они могут не отдать 2. И Вольверс сам не успеваю даже ничего толком сказать. И Вольверс просто уничтожает сам себя. 18-17. Последний раунд. Первой половины. Нет, второй половины. Первой серии. Вообще второй раунд. Господи. Последний раунд первой серии овертаймов. Либо коса смерти побеждает, либо тайм-фактор вытягивают. И дальше мы продолжаем с вами наблюдать за этим просто головосносящим матчем. Кстати, матч идет уже на данный момент аж целых 30... 40 минут. 40 минут, Карл! Вот это да. Стофян и Денис Дракон поперестреливались. И Стофян в результате вышел победителем. Однако потеряли смок-машину и скалу. И это, конечно, не самый... Э... Логичный размен за гибель Дениса Дракона Да, Денис Дракон-стрелок хороший Настрелял он, кстати, на данный момент 28 на 26 И в теории такого игрока убивать нужно и необходимо Но не ценой потери двух игроков То есть поэтому, если вы в одном месте играете э, в аркаду Ну, все-таки в другом месте нужно играть как-то больше в оборону да? Так скажем Даже находясь в атаке Ну, подловили иск на, арк на аркадных действиях на банане талант! Талант! Это что? Даблкил в исполнении таланта. Вольверс остается один против двоих. Минус Каспер и минус Шатырюга. Это все, чего хотят знать и видеть. Игроки команды коса смерти, но объективности ради ему забегают в спину. Ой. Ой-ой-ой, ой, Каспер! Ну, там первый минус, первая пуля, точнее, залетела куда-то в голову. Она, конечно, не убила, но покалечила достаточно прилично, дамы и господа. 18-18. А -ля, -ля, ля ля черт возьми, как говорится. Тайм-фактор вытягивают, и это вторая серия овертаймов. Теперь победителем станет команда, взявшая 22-й раунд. Э -э раньше, чем соперник за ближайшие 6. Если же счет будет 21-21, то это очередные... А, рестарт и, собственно, и третья серия увертаймов. Ну, третья серия увертаймов это, конечно, прям очень жестко. Но я бы, наверное, за таким Counter-Strike наблюдал бы сегодня практически целый день. Ну, прям очень круто! играют Талант! Вновь этот самый талантливый игрок команды Time Factor выбегает на прессинг банана. И с этого самого прессинга банана уносит жизни двух игроков косы смерти. Иск! ловит хаешку ну как бы куда же она куда же она могла сейчас еще прилететь кроме как вот не сюда 4 в 2 численный перевес достигнут тайм фактор в принципе играют сейчас от позиции и самое главное чтобы не проиграть этот раунд вероятнее всего нужно просто не пушить а вот как выигрывать косе смерти им-то в любом случае придется открываться, да и 38 секунд до конца раунда, однозначно немного времени для того, чтобы поразмыслить над этим раундом. Ну, в общем-то, этим минусом иск здорово снижает шансы на победы своих соперников. Да, и Вольверс стрелок хороший. Да, он сумел сделать минус по иску, но прострела таланта и как бы до свидания. Вот вам и неприятности на ровном месте. 19-18, дорогие мои друзья, и я вижу периодически кто-то там... Не успеваю читать никнеймы, но вижу, что кто-то просил э -э, таблицу. Вот вам таблица на ваших экранах. Статистика, пожалуйста, ознакомьтесь. Долго показывать ее не могу. В записи, если вы хотите, потом можете пересмотреть, нажать на паузу. И, в общем-то, радоваться тому, что вы увидели все красивые цифры данного матча. Кто сколько настрелял? Ну, там, к слову сказать, 38 на 30 скала, 37 на 28 иск. Это фраг-лидеры сторон, и это все, что на данный момент стоит э, знать и вообще стоит упомянуть. Кстати, Скалу уже забрали. Да, Черт возьми. Дуэйн Скала Джонсон. Короче, короче, дамы и господа, я же написал, сейчас затащит, пишет Ахмал. Да, Акмал здесь писал, что таймфактор сейчас затащит, и в общем-то действительно был прав. Винстрик наблюдается... Он есть, он небольшой, но он есть. Справедливости ради. И если быть точным, три раунда к ряду. Забрали таймфакторовцы. Может быть, сейчас заберут четвертый. Однако Стофян, конечно, против. Тут сгущаются тучи над спотом Б. И вот непонятно, как таймфакторовцам укрепить эту точку, учитывая, что у них потеряна позиция на зигзаге, и потенциально из-за этого потерян ноль. В окне погибает Шатырюга, и на точке Б находится Иск. Сюда залетает несколько флешек. Иск забирает первого, забирает второго. Ну жесткий иск, ну, очень жесткий черт возьми. Денис дракон забирает Стафяна последним остается смок машина, отличный спрей. Ох ты ни хрена себе отличный спрей номер два. И теперь нужно забрать того самого иска, который сделал два минуса. Хорошая флешка, хорошие танцы под фонарем, как говорится, но времени-то остается всего ничего, а иск просто хитрец. А Иск просто играет от позиции дамы и господа. И в результате забирает ни ничего не подозревающего смок машину 20-18. Пауза от команды Коса Смерти. Пауза вполне себе адекватна. Есть над чем подумать. У соперника винстрик в 4 матчпоинта. Кураж, который они уже получили, нужно сбивать однозначно. И, в общем-то, все это делается именно для того, чтобы таймфактор... Ну, вероятнее всего, не взяли 21-й. Ого, таймфактор против ЛСов потеют и без рофла играют, пишет Богдан. Ну, Богдан, не соглашусь. Какие же здесь ЛСы? Самый жаркий батл за неделю. А, я могу точно сказать, это самый жаркий батл за весь 2022 год пока что. Сот, взяли паузу, потому что и Вольверс пошел руки мыть с мылом. Все мы знаем зачем. Ну, понятно, это понятно, да. Оно и ясно, конечно. же. Что ж, пауза... Пауза, простите. Пауза закончилась, и следом залетает вторая пауза. Очень интересно, как это все-таки будет все обставлено. То есть в плане... Коса смерти сейчас взяли паузу, и Бесик, кстати, подтвердил... Так, прошу прощения, кто Богдан, спрашивает Рустам? Это Пуси Ловер. Это Богдан. Вот он. А, в общем, да, коса смерти взяли паузу, и Бесик подтвердил, что взяли они как раз ее для того, чтобы подумать о том, как же достичь победы в ближайших раундах и попытаться выиграть матч в целом. Ну и вот, собственно говоря, интересно мне, что сейчас коса надумают. Обидно бывает, когда, типа, ну, 21-21, потом получится и третьи, и допы. Потом 24-24, а пауза уже как бы все, а улю, да, закончились. Даст еще был жаркий, Александр. Ну, Радо, я имею в виду по количеству, наверное, взятых раундов и сыгранных вообще раундов глобально, да. На данный момент уже 38 раундов сыграно. Типа, это много, конечно. Но, да, безусловно, были жаркие матчи. Но на первое место пока что я, наверное, поставил бы э, ТФ против Сот. Они обработали план лицом в грязь. Ну, лицом в грязь у них это было до того, как они взяли паузу. Сейчас посмотрим. Здесь есть очень... Божечки мои, я аж испугался. Просто 500 лет у меня уже не, не высвечивалось это уведомление. Большое спасибо, Гаймодис, все таки удалось, да, оформить подписочку спонсорскую. От души огромное-огромное-огромное спасибо. Ну что ж, поехали смотреть. Да, Эвольверс у нас там в каналках был, как вы могли заметить. Смог машина кстати, вместе с ним. Или нет? Или да? смог машина нет, где Вольверс? А, нет, его... я перепутал. Простите, дорогие друзья. Ну, в результате Касперта. Два минуса. Стофян ответный. Вольверс наконец-таки включается в матч. Забирает таланта. Иск. Один на один со Стафяном. Иск просто сверх жесткий чувак. И для того, чтобы выиграть. Все как бы ладно. Мне добавить нечего. 20-19, дорогие друзья. Ну, что могу добавить. Если коса смерти в обороне заберут три раунда, в таком случае они смогут победить в этом матче. Если же хотя бы один раунд команда коса смерти, э, команда таймфактор заберут, то косе можно рассчитывать только лишь на еще одни допы. <считывает> Простите, дамы и господа. Скала. Вырубает Дениса, ну а Шатырюга незамедлительно убивает своего соперника в ответ, в общем-то. Витя, а зачем так жестко? Зачем сразу прям вот фулбан? Можно же было просто пятиминутный дать. И в 3 равная ситуация. Таймфактор пытаются выйти на точку А, как коса пытаются не дать им это сделать. Смок-машина вместе со Стофяном остаются. При этом смок-машина на снайперской винтовке. На авике смог играет достаточно качественно. Настолько качественно, что остается в соло и забирает таланта. Теперь для победы нужно забрать еще и Каспера. Но как это делать, когда у тебя всего лишь 30% лайфбара? При том, что, например, у Каспера 100%. Смог машина аккуратно спускается потихонечку, не шумя. А Каспер, кстати, почему-то тоже вообще ничего не делает. Очень интересный раунд, 23 секунды до конца, и никто ничего не делает. Ой, ой, в ногу попадает! Боже мой! Я даже не знаю, кто сейчас ошибся жестче. Сорян, если погорячился. Не, ну просто типа обычно за спам лучше просто 5-минуточку дать. Этого, как правило, хватает для того, чтобы люди понимали, что они что-то не так делают. А так я ни в коем случае не обижаюсь и не переживаю. В общем, все нормалек, Витя. Все нормалек. Даже я вот его разблокирую. Я вот его сейчас разблокирую, а ты можешь его снова заба забанить на 5 минут. <laughs> вот так. Ну что, спрей даун от смока. Не от смока, простите, от скалы. Но ну, не, не сумел добрать соперника. Уже трюги 10 хп, а Иск забирает эвольверса. В общем, раунд так или иначе начинается с неприятных перестрелок, в которые коса смерти вступать-то глобально не хотели. Я интересуюсь просто. Ну, инс, дэлит. Вы же должны понимать, да, что я, естественно, с суммы гонораров разглашать не могу. Потому что это, во-первых, неприлично, а во-вторых, неприлично интересоваться чужим кошельком. Ну и плюс расценки на мои услуги находятся у меня в группе ВКонтакте. Там всегда это можно прочитать. И все. Талантище! Ну, что-то Качал. Очень плохой, очень плохой спрей от таланта. В результате и не перестрелял и просто отдался. Жаль. 21-20, дорогие друзья. Коса смерти вырываются вперед. И это решающий, опять-таки, раунд. Теперь либо Time Factor снова вытаскивают и делают овертаймы, либо же коса смерти. Выигрывают. Вот такие вот варианты возможные. Причем они, кстати, были при 15-15, э, они же были при 18-18. Коса постоянно находится впереди. Ну, кроме что 15-14 они проигрывали, и именно они дотащили до овертаймов. Но и, видимо, пока что дотащили до них не зря. По крайней мере, проиграть на этой серии допов они не могут. Иск! Шотырюга! Шотырюга! попахивает, дамы и господа, попахивает очень сильно дополнительными раундами номер три, но скала делает double kill, если вообще не трипл -кил, в общем два, по-моему минус Денис Дракон наваливает, смок машина тоже наваливает, минус Денис Дракон и один на один с Иском, а Иск то в это время бегал за бомбой, его товарищи по команде постоянно, черт возьми, забывают, где лежит бомба и Иск должен ходить и забирать ее, один на один со смок машиной, который, кстати, уже Уехал на точку Б. Не совсем понятно, правда, для чего он это сделал, но ну, логично, логично, окей, хорошо. Это была не совсем уместная и совсем удачная шутка. Очевидно, что он убежал на точку Б, потому что не было информации. Никакой... Оо... ой ой ой ой Из всех возможных позиций, дорогие друзья, выбрать самую неудачную. Confused. Боже мой! Как же сейчас не повезло ему. Как ему не повезло. Но, черт возьми, как же здорово стреляет со снайперской винтовки смок-машин. 22-20, дорогие друзья. Коса смерти выходит в гранд-финал и поборется там за первое-второе место. А команда Таймфактор занимают третье почетное. Вот так вот.